Пожалуй, самым сложным при работе над фигурой кажется роспись лица. Однако существует достаточно простая техника росписи, которая позволяет неплохо проработать лицо и другие открытые участки тела. Хотя такой подход применяется при работе над фигурами малого масштаба, его вполне можно использовать и для фигур в масштабе 1 к 35. Вначале фигуру необходимо загрунтовать любым удобным образом. В нашем случае это белый акриловый грунт, нанесенный кистью. Начнем с самого темного телесного оттенка. Небольшой совет, в качестве палитры для акриловых красок отлично подходят блистеры от таблетки. Наносим базовый слой. Здесь основная задача получить ровный цвет на всей окрашиваемой поверхности и не залить краской деталей. Если краски на фигуре слишком много, излишки можно аккуратно собрать в сухой кисть. На следующем этапе используем краску более светлого оттенка. Основная задача – выделить выступающие участки. Этот слой лучше накладывать небольшими мазками. Уже заметно, как проявился рельеф, и лицо стало более объемным. Третий слой – самая светлая краска телесного оттенка. Ей прорабатываются отдельные участки лица, самые выступающие или самые светлые при освещении сверху справа. Чтобы избавиться от монотонного цвета, используем черную или темно-коричневую краску в смеси с телесным оттенком. Этим цветом можно проработать самые темные участки лица, границу головного убора и глаза. Границу цветов можно растушевать кистью, смоченной в разбавителе для красок. Обратите внимание, что тень, нанесенная в районе глаз, придает живости лицу без необходимости прорисовки белка и зрачка. Остается только нанести светлым оттенком несколько мазков, имитирующих блики, и поправить границу темных и светлых оттенков. Помимо прочего, этот способ можно порекомендовать для быстрого окрашивания большого количества фигур за короткое время.